Привет, друзья! Вы смотрите словарик блокчайника на канале криптовалютной биржи CoinGalaxy. Хомяки – малоинформированные участники рынка криптовалют. Ввиду малого или полного отсутствия опыта, они часто становятся жертвами различных недобросовестных акций по отъему средств более искушенными и опытными игроками, так называемая «стрижка хомяков». Основными способами отъема средств у хомяков являются разнообразные пампы, агитация купить токены, которые дают тысячи иксов вот прямо завтра, продажа хомякам торговых стратегий, сигналов и другие виды скама. Смысл существования хомяков в их эволюции, а также получении рыночного опыта. По сути, каждый успешный трейдер когда-то был хомяком.